Сегодня мы поговорим на тему суставы, опорно-двигательный аппарат. У нас в компании такое огромное количество продуктов, которые могут, помогут восстановить ваши суставы. И я хочу пригласить сегодня первого нашего выступающего, с которым я проведу прямой эфир. Это Александр Волин. Uh, у Александра uh, одна из причин, по которой он активно пьет uh, наш продукт, это была больная спина. И Александр сейчас сам, самостоятельно поделится своими результатами. Саша, приветствую тебя. Привет. Uh, скажи, пожалуйста, ты uh, получил результаты, у тебя была проблема со спиной. Расскажи немножечко про свою проблему. А проблема была еще в 20 лет, у меня там что-то с диском случилось, и с тех пор до 50 лет практически я регулярно был у ортопеда. Я проходил лечение у всех костоправов, которые только попадались на пути, потому что часто путешествовал, надо было всегда много врачей искать, Натерпелся с этим много бед, пока не стал решать ее самостоятельно. И каким образом ты решил решить самостоятельно? Потому что здоровая спина это очень серьезно и очень ответственно. И как бы самостоятельно, это вот такой вот прям очень громко сказано, вопрос самостоятельно. Поделись, пожалуйста, а значит, своими наработками. Да. Значит, когда мне уже сделали операцию на позвоночник, чего-то там вырезали, потому что нога отнималась. После этого еще ну, я к врачу ходил почти, ну, почти каждый месяц. Он мне там ставил уколы, ну, чтобы я мог ходить, потому что ну, зажалось что-то, и ты еле-еле бочком-бочком, вот так вот. Пока я не попал на тех людей, которые мне не объяснили, что такое концепция. Концепция здоровья – это вот то, что я делал. То есть я понимал, что восстановить нельзя будет какой-то таблеткой или каким-то лекарством. Это надо делать все в комплексе. А комплекс состоит из… Какие проблемы с позвоночником, как мне объяснили. Обезваживание – одна проблема. Вторая проблема – это дистрофия тканей, когда не хватает там, ну, эти, хондроитин, и крюкозамины, и начинаются проблемы. И третья проблема – это когда там начинается воспаление, это когда там грибки или паразиты. вот этого. Поэтому я делал детоксикацию один месяц, я пил воду. Все необходимое для восстановления я добавил только на третий месяц. Первый месяц я пил воду, антиоксиданты, ну детоксикацию организма делать. Второй месяц очистку я делал, и только на третьем месяце я добавил все необходимое. Сейчас это у меня э, кораллокорд входит для восстановления. Это э, селурон сок и селурон крем, крем мазать, сок пить. Это скипидарные ванны. Аксилерон, сок я пью месяца 2-3, потом я делаю перерыв 2-3 месяца, потом я снова прохожу такую программу. И вот это дает возможность мне не разрушаться дальше. То есть я к врачу последний раз ходил, наверное, к ортопеду 8 лет назад. 9 лет назад, когда я начал этим заниматься, больше ну, к врачу у меня не было причин просто ходить. Вот. Я делал один раз снимок после этого еще, снимок показал, что у меня начала появляться вода между позвонками, потому что проблема была, что там не было вообще воды, ну, Кость на Потом, и после этого, ну это было где-то 8 лет назад, наверное, последний раз я делал снимок. И больше просто не было таких серьезных проблем. В этом году у меня болела спина, но опять же, я прошел программу, у меня восстановилось. Сегодня, ты знаешь, я хожу на гимнастику каждое утро, я гимнастику преподаю, и все нормально. То есть эту проблему я могу сказать, что я ее, ну, скажем так, не, не убрал полностью, потому что то, что операцию сделали, уже ничего не изменит. Но зато мне не нужно пить лекарства и не нужно ходить к врачу. И я не болею так, как я болел раньше. Вот. Ну, по поводу общего заболевания, иммунная система, да, это как бы вообще отдельная тема эфиров, потому что на фоне концепции здоровья, иммунная система поднимается вот у по 99,9% людей. Вот. Действительно, наши продукты очень хорошо работают с иммунитетом. Саш, ну скажи, пожалуйста, ведь ты восстановил спину. Но ты в основном спину ведь не только продуктами, ты же ежедневно делаешь э, гимнастику, зарядку. Вот Я хочу, чтобы ты тоже сделал на это акцент, потому что важно э, еще физкультуру добавить э, в свой э, образ жизни. Верно. Концепция здоровья состоит из пяти шагов. Водный режим – это очистка организма, третье – это питание, четвертое – это защита. И пятое – это движение. Вот эти все пять вещей всегда на протяжении всей жизни я делаю. Я назвал программу, по которой я восстанавливаюсь, но прежде чем я начинаю восстанавливать э, ткани, я обязательно делаю очистку перед этим, раз в полгода я очищусь. И я обязательно всегда делаю детоксикацию. То есть это на протяжении всего времени. Организм на протяжении всего времени закисляется и превращается в болезни, если я этого не делаю, поэтому я делаю это всегда. У меня всегда... Коралловая вода, вот она со мной, у меня всегда сиэнержи, это у меня всегда, у меня всегда лецитин, рыбий жир, у меня пит... какое-то питание и пробиотики для того, чтобы желудок ну, работал нормально. И вот это дает возможность мне не болеть, плюс движение, плюс ну, вот это вот все, все пять вещей постоянно. Да, постоянно и ежедневно. Вот очень важно сказать лецитин, рыбий жир. То есть многие люди это принимают раз в год, баночку, вот, чтобы было, потому что знают, что это модно пить такие продукты. Но на самом деле именно рыбий жир, это жиры, которые необходимы, или омега-3, да, их необходимо даже для наших суставов. Мы еще об этом сегодня поговорим, что нужно необходимо для суставов. Друзья, в конце эфира у нас будет Александр Санаров, вот он ответит на многие вопросы, если у кого-то есть. Вот именно конкретно по питанию суставов будет очень интересно. Саша, вот обрати внимание, вернее, сделай акцент на клеточное питание, на то, что нужно каждый день, еще сирон, сок, это вот все, это как бы питание суставов, но... Не каждый месяц люди могут позволить себе пить, и не, в принципе не каждый месяц это нужно пить. Но другое клеточное питание необходимо пить регулярно. Где на этом, еще раз, пожалуйста, акцент? А, ну, ты говоришь, что люди не могут себе позволить. Я не отличаюсь от тех людей, которые не могут себе позволить. Просто я взял те продукты, которые мне вредят, я убрал из питания. А сэкономленные деньги трачу себе, у меня уходит 100 евро на питание, которое мне необходимо. Можешь или не можешь, ну, если бы я покупал то, что я покупал раньше, я бы тратил бы те же деньги, только на заболевания. Сегодня я трачу их на то, чтобы не болеть. Вот, и я себе поставил такую задачу, и мне, ну, это как привычка, теперь мне уже не напрягает эта сумма, я точно знаю, что мне необходимо, потому что вода мне нужна каждый день, я же пью. Вопрос, что такое коралловая вода, либо плохая, либо хорошая, я выбираю хорошую. Трачу, я... Снимал ролик, я показывал, что цену на воду я трачу не больше, чем люди покупают плохую воду. Так какой смысл покупать плохую? То же самое с едой. Какой смысл покупать то, что мне загрязняет и мешает? Хотя я иногда хулиганю, беру там что-то, то, что мне нравится. Но это я делаю очень редко. А вот питание, которое необходимо, то, что я перечислил, я, принимаю, я это утром и вечером, я каждый день это принимаю. Потому что я понимаю, если я это перестану принимать, я буду тоже покупать же. Опять же, столько же денег тратить, только буду болеть. Зачем? Я, я себе поставил эту задачу больше и больше не ухожу от этого. Отлично, 9 лет, я занимаюсь, это подтверждение тому, что я практически... Ну, я к врачу, может быть, один раз попадаю в год, если у меня там какие-то вот зубной попал к врачу. Не буду отрицать, Я, понимаете, когда я записываю ролики, многие говорят, ты как-то против врачей. Я не против врачей, я готов с ними дружить, я их люблю. Отважные люди занимаются очень важным делом. Если у меня будет болезнь, я пойду к врачу. Но я не хочу с ними дружить как с врачом, я хочу как с человеком с ними дружить. Поэтому мы как люди, мы с ними очень хорошо дружим. А вот болеть я не хочу туда ходить. Вот. Поэтому я делаю эти вещи. Ну, супер. Саш, я благодарю тебя за результаты. Мы действительно... Наше здоровье в наших руках, особенно здоровье позвоночника и спины. Так что будем дальше оздоравливаться. Благодарю тебя за прекрасную зарядку. Каждое утро на берегу моря Вот мы имеем такую возможность. Да, и вижу, ты находишься в кафе, в котором мы каждое утро завтракаем. У нас полезные завтраки именно в этом кафе. Yeah, так да. что, друзья, кто... Это уже такая вот немножко реклама Испании, но на самом Радисто. деле классно. Вот у кого есть малейшая возможность, вот, когда закончится вот это вот мировое непонятное состояние, прилетайте к нам в Испанию. Саша Волин вам очень классно даст гимнастику каждое утро, мы вместе позавтракаем полезно, очень доступно и очень вкусно. Что самое главное, это замечательная, замечательная компания. Ну все, Саш, я желаю тебе прекрасного дня и благодарю за то, что поделился с нами такими, я считаю, важными полезными результатами. Спасибо за приглашение. Приглашайте. Буду еще раз увидеться со всеми. Отли Всем привет. Отлично. Всем пока-пока. Вот, друзья, на самом деле, да, я Саша просто знаю лично, мы живем в одном городе, я знаю его очень давно, и знаю действительно, что у него были серьезные проблемы с суставами, не с суставами, а со спиной, и он благодаря вот именно этой концепции здоровья, про которую только что рассказал, он э, решил эти, эти вопросы, и сейчас проблем со спиной нет вообще. То есть результаты классные на себе лично.